дорогие друзья с вами канал крипто шарк в общем смотрите выглядит вообще прикольно так все минималистично интересно называется из play темка такая здесь у нас все очень простенько а, в этой движухе залетаем сюды а, здесь у нас типа игры всякие типа лотерейки и тому подобное он ну, прикольно на самом деле а, залетаем сюда здесь у нас все просто там типа есть свой профиль ну Вот сейчас, типа, аккаунт баланс. У меня сейчас там ракеты лежит, блин. Ну, немножко подслил, но ну, с кем не бывает. Подсрал немного денежку, но тем не менее это все просто. Что? Там банально там нажали, там кошелек, а, пополнить. Ну, то есть, обыкновенная лотерейка. То есть, типа перед Новым годом можно так неплохо подвыиграть или подсрать. Хер его знать, как оно получится. А, так что. Видите, у меня уже даже заяц в шарфике нарисован. Так что. Походу, тема серьезная, как вы поняли из, <смех> из этого всего. Тут всякие бонусы есть, там бонусы там и тому подобное для друзей, бонусы, награды, реферальные всякие приколы. А, ну, как вы понимаете, чтобы вы понимали, это ж такая херня, что зашел, деньги всрал и ты их уже обратно не получил. Но есть шанс, что ее можно еще и получить, потому что туда это быстренько херня закроется. Но так как она появилась совсем недавно, и выглядит она очень-очень сырая и, как говорится, херово. Э, но ну, тем не менее, блять, как то она еще работает. Я не знаю, как она работает, но как то работает. Ладно, давайте поставим, допустим, его сейчас на красное, да. Все, сейчас мы будем делать ставочку. Ставим на красное, ставим сколько и ставим, десятку ставим, все. Все, о, чирик наш улетел. Поставили мы на красное. Так, ордер. Ля, они уже комиссию 30 центов сбрили сразу же себе. Но это вообще, короче, нифига не порядок. Так, всякие они тут. Сапфиры там, патиш, мать. Ля, у них тут еще разные идут а, по секундам там отчеты. ё это, это вообще, ля, это же жесть какая-то. Короче, ребята, вот так сейчас что у нас? У нас выпадало... Зелененьких много, зелененьких с фиолетовым, потом фиолетово-красный. Кто его знает, что сейчас выпадет. Короче, сейчас будем смотреть. Сейчас попрет. Вот, как говорится. Сейчас мы ловеху поднимем. И будем Новый год праздновать хорошо. Так. Прям покеболы какие-то покемоны. А, что у нас, ладно? Пока у нас тут вот это все грузится, крутится. У нас тут вот еще есть игрушки, у нас тут вот еще есть бонусы и тому подобное. Ну, короче, тут вся система построена на том, что приведи друга, чтобы друг твой проебал деньги и всрался нахер. И ты на этом еще заработал комиссию. Тебе, которую ее нарисовали, будут здесь... ну ты ее нихера не выведешь, эту комиссию. Короче. Шляпа шляпная. Ну, она, блин, пока что еще работает. О, началась у нас движуха 30 секунд. 30 секунд, сейчас в течение 30 секунд мы узнаем, что мы выиграли что-то, или мы все просрали. Короче, где-то что-то как-то так. Ладно, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Что у нас сейчас получится? Давай, давай, давай, давай, давай. А -а -а -а. Как говорится, этот. скрещиваем пальчики и, и ждем. Давайте, сейчас нам нужно выиграть. Это сколько же мы выиграем? Мы... Я даже не знаю, но сейчас посмотрим. Это мы, наверное, выиграем два черика. Или если еще так, может 1 к 3. Если мы вообще выиграем. Вою, ж мать, еще раз единица. Блин, просрали мы, короче, просрали мы, короче, денежку. Ладно, давайте мы опять поставим на красное, поставим и вот так вот, блин. Что мы поставим? Все, все бабки ставим, на все бабки ставим. Сейчас посмотрим, что у нас там за, за счет вылетит. Так, ладно. Что у нас еще интересного, короче? Ага. Так, так, так. Вот, Вот это, это, это уже интересно. Вот это у нас инвайт бонусы и тудей, поняли? Не туда, не сюды. Короче, приведи 10 лохов, получи 15 баксов. Придешь 20 лохов, получишь 35 баксов. Нормально, короче. Если вот так вот 120 челиков пришло, то у тебя уже есть 300 долларов, которые ты можешь просто посмотреть на них, но ты их никуда не выведешь. В принципе, все честно, все просто, все прописано. Тогда я белая бумага говорит, все у нас хорошо. Так, опять у нас 60 секунд. 60 секунд мы вот это сейчас смотрим, что у нас выйдет. Прокатит, не прокатит. И мы будем завязывать с этой херотенью, Потому что уже время, как говорится, тикает. блин, а Мы еще сидим нулячие. Ладно. Так, у нас тут даже language можно язык поменять. Ну, это как бы ну, серьезно все. Будем играть в лотерею, потому что у другие вот эти идеи я вообще ничего не понимаю. Вот, в карты я не шарю. Так, ну лохотроны тут понятно еще как-то, что-то. но ну, пока мы будем играть в лотерейку. Так, все, у нас понеслась, смотрите, все, чирик чирик чирик Посмотрим, что у нас сейчас будет, что-то или нет. Блин, е-мое, -я -я, я я давай давай-давай-давай-давай. Тут придется опять бабки вливать сюда. Сейчас бабки опять вольем и опять, блин, все прокуражим. И, соответственно, Новый год мы будем праздновать в коробках, под телевизором. Давай, что же будет, что же будет. Пора бы уже красненькую. Сейчас кто пудов, красная с фиолетовым выпадет. Либо фиолетовой с, с зеленым. Какая-то херня будет. Давай, ну. Опа, все. Вообще, красота, Нихера себе. Еще и шестерка красная. Балансик видели? Мы балансик просто видели? О, вот это я понимаю. Все, вот это закутились уже. Короче, денег мы, как говорится, подняли. Потом еще... Покладце, я, может, еще прокатит, выиграю. Ладно, хлопцы, на этом у меня все. Вы, короче, видели, что лохотрон кнопка нажимается, ловыха мутится. Но, прежде всего, думайте головой. Лучше сюда не лезть, я никого это не подвигаю на эту всю движуху. Все это херня полная. Это просто, скажем так, образовательное видео, что это все херово, ведь очень плохо. Забыл добавить, конечно, самое главное. Надо же показать, как выводить бабосики. Смотрите, нажимаем wallet. Все, нажимаем вывести здесь. Нажимаем, добавить кошелечек. Вставляем сюда свой кошелечек. Желательно, нежелательно, а нужно там, допустим, TRC 20, да. Оп, кошелечек добавлен. Все, кошелек стоит у нас. Ставим, допустим, сумму на вы там, 58. Комиссия 2 бакса. Видите, можно выводить от 5 баксов до 50 тысяч. Там, короче, вообще, как вы видите, вопросов не будет. Ну, время занимает там порядки, блин, промежуточно. Ну, типа, как сутки, хер его знает. Все, все отлично, все у нас прошло хорошо, подтверждение, все, ждем. Баланс списался, теперь мы просто-напросто ждем денежку, когда она к нам прилетит. На этом у меня все, давайте, все, всем удачи, всем пока.